Я не сплю, считаю, шукшина Ночь длина, а мне не спится Далеко родная сторона Родниковая водица Там калина красная в снегу И дарует волю разин Я в который раз к нему бегу Его ведут на казнь я доберусь до родника и приподнимется рука, На небеса перекрещусь и помолюсь за нашу Русь. Я доберусь до родоника и приподнимется рука, На небеса перекрещусь, и за Россею помолюсь. В тюрьме так на войне вечно удаля наш обьется, альмане, а аль лежение, боль печали достается. Не в тюрьме так на войне, под холодной на реснице, А в родимой стороне.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 Я доберусь до родника, и приподнимется рука. На небеса перекрещусь, и помолюсь за нашу Русь. Я доберусь до родника, и приподнимется рука. На небеса перекрещусь, и за Россию помолюсь. Больно, Василий Макарович, я вам хочу рассказать. Как из родимой сторонушки Делают на мать. Брошены печки и лавочки, Близится дело к зиме. А наши Егоры прокудины. Кто на войне, кто в тюрьме.